Сейчас очень многие люди находятся в ожидании кризиса. И в такой ситуации нужно сделать что-то против толпы. Надо, чтобы толпа зашла и стала покупать. Но смотрите, если вы здравомыслящий человек, то есть вы видите, что Китай проигрывает от торговой войны, и у него проблемы начинаются. И Америка на самом деле тоже проигрывает от торговой войны. Но основная причина проигрыша американцев в торговой войне – это рост инфляции. Трамп стреляет себе в ногу да, таким образом, что э, в попытке навязать свои правила Китаю, объявили торговую войну, исходя из этого, получается, разгоняется инфляция. Потому что, когда ты вводишь пошлины на китайские товары, китайские производители, что сами эти пошлины будут платить, они эти пошлины отнесут на потребителя конечного. И тогда вырастет стоимость товара для американцев. Если вырастет стоимость товара для американцев без качественного роста, самого качества этого товара, да, это не что иное, как инфляция. У тебя начнется инфляция в стране, и она тебе скажется как раз таки в двадцатом году, и скажется очень сильно. И это, в свою очередь, приведет к тому, что ты вынужден будешь повышать процентную ставку, никуда ты от этого не денешься. Второй момент. многие Состоятельные люди, да, состоятельные лица, с кем я общаюсь непосредственно, они мне задают такой закономерный вопрос. Говорят, Максим, ну окей, хорошо, да, вот ты так, так, такой говоришь, все, все классно рассказываешь, показываешь, но не возникает ли у вас вопрос? Ну ладно, хорошо, ну да возьмут, еще напечатают, сколько они там напечатали, 20 триллионов долларов, да. Ты, Максим сказал, там 19,7 триллионов долларов было напечатано всеми на круг, да. Возьмут, еще столько же напечатают, да? поддержат экономику, и что? У кого вот, такая, вот такой вопрос возникает? Да? А я вот о вам отвечу, давайте мы просто логически подумаем. Напечатать не вопрос, да? то есть нарисовать у себя еще на счете там, 20 триллионов долларов, предоставив их банкам, проблем не возникает. В этом случае вы должны банкам их выдать путем выкупа активов у банков. Окей, okay, хорошо, пусть, предположим, даже у банков есть эти активы. Но когда банки эту ликвидность получат, возникает закономерный вопрос: что банком с этой ликвидностью делать? И у вас должен возникнуть закономерный вопрос. Вы получили деньги, вы банкир. Вам говорит Европейский центробанк: Окей, давай, пожалуйста, welcome, работай, банки начинают чесать репу, а куда же мне это все вложить. Какие у меня, в принципе, есть варианты, как у банкира, да, то есть выдать кредит физическим лицам, выдать кредит юридическим лицам, выдать кредит государствам и пойти спекулировать на фондовый рынок. Вот четыре вещи, которые я могу использовать, если я получу эту ликвидность от мировых центробанков. Давайте разберем каждый из этих параметров. Итак, параметр номер один. Я решаю выдавать деньги физическим лицам. Но у меня возникают риски по комплайнсу. Да? То есть в чем риски заключаются? В том, что население так закредитовано. Это раз. Два. Растет инфляция. То есть мне надо будет в будущем повышать процентную ставку, стоимость обслуживания кредитов, а физики этого не выдержат. Мало того, если мы берем европейскую экономику, европейская экономика де-факто в рецессии, да, то есть промышленное производство падает уже три квартала подряд. Американская экономика вступает в рецессию два там полтора квартала подряд, уже показывается замедление темпов экономического роста, товары, заказы на товар длительного пользования уменьшаются, заказы на перевозку фур уменьшаются, заказы на перевозку морским транспортом уменьшаются. То есть все сигналы говорят о том, что мировая экономика замедляется. Если мировая экономика замедляется, плюс у нас еще тут торговая война, то в этом случае для меня как для банка выдавать кредиты физическим лицам очень рискованно. Потому что если экономика уйдет в рецессию, то компании, от этой рецессии, будут оптимизировать свои затраты. В первую очередь это касается сокращения персонала. Поэтому я эти все риски просчитать не могу и для меня выдавать кредиты для физических лиц риск достаточно рискованно, поэтому я воздержусь пока от этого. Окей, физики у нас отпадают. Вопрос, Юрики, давайте выдадим кредиты юридическим лицам. Хорошо, давайте выдадим кредиты юридическим лицам. А, но тогда у нас возникает следующая история. Да? То есть, мы понимаем, что рецессия происходит, юридические лица будут зарабатывать меньше, население перекредитовано, безработица будет увеличиваться, инфляция будет расти, и соответственно, юридические лица, блин, но они тоже в зоне риска. Да? То есть, а юридические лица, они же не просят короткие деньги. Им короткие деньги не нужны, им нужны, наоборот, длинные деньги. Деньги. и дешевые а это я не могу дать мне ну то есть потому что ну, экономика замедляется как я тебе могу дать дешевый кредит на длительный срок да когда я понимаю что э, центробанки печатают деньги и я-то получил деньги в принципе из напечатанных то есть центробанки напечатали деньги значит будет инфляция да то есть я должен эту инфляционную составляющую заложить в кредит а юридические лица они тоже не дураки они не будут дорогие кредиты брать или я могу выдать тогда кредит с привязкой к инфляции, или с привязкой к плавающей процентной ставке. А юрлица тоже не хотят этого брать, потому что они понимают, что это тогда риски, и они могут обанкротиться. Соответственно, вариант выдать кредиты этим банкам, выдать кредиты юридическим лицам, блин, но ну опять не работает, потому что очень высокие риски. Кому? Государством тогда в долг дать, да, выкупить долги государственные, облигации государственные. Но я и так уже все деньги потратил, то есть долги государств скуплены мною, как банкам. То есть задолженность государств сейчас составляет от 100 до 250% от ВВП стран еврозоны. У них и так доходность отрицательная. То есть сейчас нет инструментов, сейчас государства не берут взаймы, платя хоть какую-либо положительную разницу. То есть смысла никакого нет. Мало того, настолько высокая закредитованность государств, то, что еще и очень высокий риск того, что будет рост налоговой нагрузки. И я понимаю, что последние 10 лет налоговая нагрузка во всех странах Европы и Америки, она растет. То есть из-за того, что государства очень сильно закредитованы с выпуском облигаций, они сами деньги производить не могут, они всех, все население обкладывают налогами. Обложив население налогами, они тем самым уменьшают располагаемые доходы своего собственного населения. И роста экономики в этой стране не будет. Поэтому ну, то есть выдавать эти деньги государством тоже блин, рискованно. И что у меня тогда получается? У меня получается, что в принципе единственный вариант это пойти на фондовый рынок. Да? Но фондовый рынок, ребят, фондовый рынок находится на максимальных значениях он находится на хаях, и здесь получается, что проблема де-факто не решена, и когда люди мне начинают заявлять о том, да не вопрос, напечатают еще 50 триллионов долларов, я говорю, да их просто эти 50 триллионов, там 10, 20, 50, их никто не возьмет, их если и будут брать, только на поддержание какой-то краткосрочной ликвидности, все. А глобальные, системные вопросы не решены, и вот это вот все у меня вызывает колоссальный шок, да? но сейчас, скорее всего, толпу все равно нужно обуть, потому что достаточно много грамотных, прагматичных людей находятся в ситуации, что они это понимают и осознают. И нужно сделать нечто такое, нужно дать какой-то определенный посыл, связанный с тем, ребят, все у нас будет happiness. Предоставим ликвидности, согласуем сделку с Китаем, с тем, чтобы, соответственно, толпа вот в этот уходящий поезд кинулась И здесь очень важно, друзья, потому что здесь, как я уже понимаю, есть люди, которые меня не один раз слушали, здесь очень важно не потерять голову на этом. Очень тяжело находиться в состоянии того же самого Майкла Бьюри, который понимает, что фундаментальные факторы все свидетельствуют о полной жопе в экономике, извините меня за мой французский, и оставаться в здравом уме и трезвой памяти, да. Когда ты вот сидишь, сидишь, сидишь, сидишь, вроде бы ты ждешь, ждешь какой-то это коррекции, а рынки растут себе и растут. Могут ли они еще вырасти? Конечно же, могут. И скорее всего, там до весны, может быть, 2020 года каких-то серьезных потрясений не будет. Но после этого, что произойдет, ребят, проблема-то не решена. Глобальная проблема, она не решена. Бешеная сумма долга, которая присутствует в мире, она никуда не делась, делевриджа экономики не произошло. И поэтому здесь очень важно оставаться в состоянии иметь инструментарий, иметь глубокий эшелон да, обороны в плане возможного, возможных кризисных явлений.